Здравствуйте, Андрей. Андрей, скоро. Времени хочу заново стать человеком действий. Как год не могу узнать себя. Все вокруг меняется. Мое отношение к этому нейтральное. Ощущение чего-то жду и что-то меня останавливает. Начинаю делать практики по астральной энергии, другие через неделю забываю делать. Могу ли я попасть вам на марафон 20 ступеней духовного роста для работы с собой? Да. Будет ли использоваться в марафоне гипноз, чтобы начать действовать? Да. Что заставляет человека действовать? Я хочу вам сказать, нас заставляет действовать видение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 муж жена там живет детки все взрослые уже и так далее детки там сами по себе мама сама по себе когда хочет кто хочет там приходит на кухню кушает муж там играет в, там в приставку дети играются муж с женой не общается друг на друга обижается все как бы двигаются от семьи которая является центром в разные стороны от семьи то есть у всех в разные стороны то есть они в дальнейшем там сходил на работу пришел и может жену не видеть она пришла и там может детей не видеть и так далее они как в общежитии живут пришли помылись оделись ушли зарабатывать там в одну кассу дай бог сложили деньги пошли там один раз купили какую-то еду ну и самое лучшее могли там там где-то один раз в год выехать на шашлыки и так далее ну и там дни рождения уже не празднуют и так далее семья плавно расходится друг от друга начинается обвинение потому что на самом деле каждый хочет внимание а внимание друг другу не дают потому что у, у каждого амбициозность у каждого самомнения тот должен извиниться нет он должен извиниться и уже потом со временем обзывают друг друга там та сама такая сама такая я сказал ты сказала и так далее и уже потом не найдешь ни правых ни виноватых так семьи становятся неинтересны друг другу дети не к детям только претензий к мужу только претензии у женщины одна радость это объедаться у мужчины выпить дети там как хотят так и живут никто за ними не смотрит, это в большинстве в своем именно так и происходит после этого вдруг случается неприятность она случается там с ребенком там наркотики или там попал в историю какую-то или мама заболела и так далее или там неприятности какие-то связанные с законом и так далее и после этого все вместе вокруг этой неприятности вдруг сплачиваются и тут становится понятным, что все друг для друга дороги, и что все друг другу нужны, и что все друг друга любят, и что можно простить все абсолютно, все, что было до этого, ради того, чтобы вытянуть или спасти, или помочь этого, этому человеку, Все оказывается, любовь там все-таки была. Так а зачем дотягивать до этого состояния, если можно решить это ну вот буквально сегодня? Любая семья, в которой друг друга ненавидят, которые оттягивают, ну как бы расширяются и там не видят друг друга, не общаются друг с другом, не обращают друг на друга внимания, не гладят, не говорят хороших слов не говорят приятных и красивых слов не заботятся друг о друге неминуемо в этих семьях случаются неприятности неминуемо это гарантировано на сто процентов эти неприятности они должны эту семью либо соединить либо разорвать таким образом зачем этим неприятностям появляться если можно в семье получать радость от проживания в семье